Всем привет, на связи офицер. сегодня я буду в баре, значит, ну в каком баре, буду, конечно, это, это Дэл был, Чего? это, это, это чё за приколы, я тут хотел посмотреть что-то, а тут Дэл упал из ниоткуда, и куда-то пропал, в общем, сегодня мы поклесим по городу, посмотрим... Что поменялось вокруг Вокруг здания Диамонда Возможно тут что-то еще добавили Потому что ну как бы дни идут Возможно разрабы что-то сюда еще Прилепляются Ну и давайте спросим вот Что думает охранник о этой машине Дружище, что ты думаешь об этой машине? Ну вы же понимаете Что он несет какую-то лапшу причем эту лапшу просто не слышно. О, о, о, о, о. идет, идет, идет, робот, робот какой-то ходит тут. Что с ним не так, а? Это что за бот? Кто взломал дело походу? И пять смотрите, что ему наливает, наливает. Да. Смотрите, смотреть, смотреть. Ага. Рюмашечку, ага. пожалуй, да? Сейчас такой. Смотри. Оба. С одной рюмки уже плохо. Понимаете, да? О боже. Ему совсем плохо, он исчез. Так, ну, дружище, ты-то расскажи, как. Как одно? Ну, ну как все-таки? Машины это? Ну машины как? Ох, елки, какой-то ты, ты неразговорчивый. С твоим тортом точно на нее не заработаешь. Так, ну-ка, ребята, давайте, как у вас дела? Что вы можете рассказать о данном казино? Вам вообще здесь комфортно? Нет? Что-то ей не понравилось Что-то у нее с глазами И Ладно Так, ну это что-то гутарит с кем-то Давайте вот спросим у Молодой пары Что у них не совсем все хорошо Так, ребят, ну как у вас дела? Нравится ли вам данный клуб вообще? ФСР? Ты или это? Здорово О, привет А ты что тут забыл? Около приза как приза. Мне приз выдают. Я жду, когда ленточку будут перерезать. Да, да, да, да, да, да. И Когда зайду. ты успел выиграть эту тачку. М? Когда? Я еще не выиграл, я жду, когда ее просто выдадут. А -а -а. Да, да, да, да, да. Ну просто ее не выдадут. Слушай, ну пошли тогда. Давай не попробуем. Пошли, крутанем, посмотрим, что получится. Попробуем забрать. Давай. Так, ну давай, я попробую крутануть первым. Обычно, знаешь, после последний раз, когда я вот на такой одежде Слушай, стояла, знаешь, что мне выпало? Чего? Приз, которым мы сегодня приз? посмотрим. Давай, тебе сейчас ну, тоже ладно, приз дадут. Хорошо. А мне приз не дадут, я не могу крутануть эту хрень. Не можешь? А -а. Ну, давай я попробую. А, мне давай. тоже не хотят. И ты не хочешь. Походу мне Слушай, приза видимо, достаточно. Ты вчера приз крутанул, да? Я понял, окей, ну хорошо. Не крутанем, так не крутанем. А чё за приступ хоть было? Да я думаю, мы его увидим, он здесь на парковке. А, Я Слушай, народу ну пообещал. Давай тогда, давай тогда сгоняем сначала вон в инсайд-трак. Mm, ты хочешь коняк? Ну да, давай сначала на коняшек поставим, посмотрим, что да как там. А ну то давай. я вчера так отмечался, что вообще нифига не помню. Не помню вообще, играл я в эти штуки или нет. А сколько фишек ты? Да, у меня. А откуда у меня столько <связано> фишек? У меня 111 тысяч. <связано> вчера, <связано> короче, когда я последний <связано> раз помнил свой баланс, было 26. Жесть. Ну ты даешь, конечно. Ну так я упал. Очнулся в каком-то туалете. <связано> Ну что, делаем да, ставку. Да. Глобальную да. или обычную? Давай сделаем глобальную ставку. Что у нас там? Спринтерша добежит до луны. Бег под стимулом. Мистер ножницы. Тягатель лямки. И не выездная. Хм. Я поставлю на спринтершу. Но чтобы нивелировать ее маленький выигрышный коэффициент, я поставлю сразу... Ну, а я добежит до луны, Дуба. ну знаешь, тысяч пять. Я тоже тысяч пять поставлю. Ну, не добежи, вот. значит, не добежит до луны. Ну да. Давай пока сделаем маленькую ставку. У меня а тут западная конь Хенигана. Чё это за хрень? Мелкий паршивец, срыватель париков, душа Рики и винтик-шпунтик. Кстати, в малых у нас отличается. Да, у тебя, видать, другие. Ну, угар, западня, детектор дронов, сироп от кашля, дохлая туша и хмурый старик. Я, <с <с короче, на кони Хенигана поставлю. Что-то я не а хочу хини... ни одного ставить, потому что и у первого, и у второго один к одному шанс. Надо. Так, ну мой уже побежал. Надо посмотреть еще раз. Ёлки, так. Ёлки, он всего третий. О! Адская погодка! И по я, пожалуй, на погодку поставлю. Mm -hmm. Знаешь, куда я, я поставлю? Тысяча две. Должен выиграть шесть. Ну давай же, давай, мой коняшка. Куда ты, куда? Так, она же ребенок mm -hmm. на первом месте. А мой предпоследний. А первый срыватель по Черный петух на первом. Теперь друг студента. Друг студент. Так, мой, О, мой, у которого больше всего шанс выигрыша, бежит последним. Слушай, Личный. у меня, у меня, прикинь, коняешки. Важная скотина, явный лидер, десятипенцевик, северное сияние, огнеопасный и травяной чай. Я на важную скотину поставлю. Так, э, пылки на пор, чешка, мистер ножницы, мелкий паршивец, сэр фарш и непутевая. Поставлю тысячу, короче. Пылки напор. Давай, давай, давай, давай, ты можешь. Как там в этих говорят? Можешь, Ставишь скотина. две, потом увеличиваешь. Давай, побрали. Да, да, да, да. Вот я как раз увеличил в два раза. Важная скотина, ты что проигрываешь? Важная скотина. <с boil> Он последний. <сус> <сус>. Он, <сус> пылки напор. Он давай. Он не вырывается. Давай, пылки <сус> напор, давай. <сус> Давай, дружище, ты должен возвернуть мне мои денежки. Так, слушай, у нас минута до нашего старта. Какого фига Пау ты разолеться? на... Он на третьем месте. Что-то какая-то дичь происходит. На третьем месте парень прибегает первым. О. Давай я на звезду блинов так. поставим тогда. Что -то а он... не успеешь уже, 45 секунд осталось до главного заезда. Ну ладно. Так, Отменяю. я поставил на спринтершу, получается? Да, я поставил на спринтершу 5000. Я поставил «Добежит до луны». Да-да-да, вот его как раз сейчас показали. Так, «Пэджап» и смотрим. Да? Так, «Добежит до луны». Ну чё, осталось 15 секунд. 15 маленьких секунд. До того, как стартанет, забег. Так, ну чё, все? Стартует. Не интересно, он также будет быстро, хоп, и побежал? Или что-то будет по-другому? Сейчас мы увидим. Не знаю. Так. Так, ну чё, поскакали. Ты через пейджап смотришь, что ли, как-то по-другому? Да, смотрю, да, на экран. На общий. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Спринтерша, ты можешь. Что-то она нифига не Второе может. Второе место. Третье место. Ой, эй, жаль, эй. Но забег будет Чего? Последний на первом месте. Это давай, что за. Давай, давай. давай. Так, зелень какой-то, вперед вруби. Спринтерша! Смотри, смотри, спринтерша как-то но нет. Так, добежит ну, до Луны, третья. красавчик, давай. Эй, куда ты, ты отсюда? Давай доби... до луны, ты беги, эй. Ч ⁇ зря на тебя оставила? Да неужели, давай. да неужели, не выездная. Давай добежи до луны. До луны, я же сказал. До луны, до луны, до, до, луны, бежал, до, луны. до луны, Есть. Ты выиграл. Я а выиграл 25 я тысяч. Я вот, проиграл 5 тысяч. 25 все-таки. Моя чуйка меня не подвела. Ставьте Ой, всё, вместе не хочу. со мной. Не хочу я больше на коняшек. Я проиграл 2-4 и отыграл. Все. Идем дальше. Тратить. Да, пошли дальше. Смотреть, что тут еще есть. Интересно. Так, ну а что тут у нас еще есть? У нас тут еще были игровые залы. О, смотри, с игровыми автоматами. Mm. Так, их тут много. Смотри, сколько. Да, я думаю, вот. стоит по одному как по попробовать. Вот, смотрю, тут вот есть вот какой-то фараону по центру. Попробую ну, его я занять. Республиканские космические рейнджеры. Стыд или слава называется. Процент выплат 98. Так. Эй, ты куда сел? Эй, эй, эй, эй не сюда. Фараон хочу. Тут уже что-то заиграло. Так, полетели. Бог солнце. Давай-давай-давай-давай Одна бутылочка есть, я выиграл 200. Короче, нужно, вот, мы смотрим Тысяча и... и... фига себе и ёлки, Так, палки. максимальная ставка разочек, Табик и... Пуск Понеслась Ай, фигня. Это что, музычка а какая-то? Какая так, выигрыш ноль Так, две пятьсот профукал Давай еще раз вот, пробуем. 250, отлично, одна бутылка. У меня ставка по тысячи с половиной. Нифига себе, у так, тебя что там за. Вторая взрыв? ставка пролетела. Ой, чуть -чуть Максимум. Чуть и. Смотри. Как говорится, бог любит троицу, и мы. И мы это. трижды проиграли. Ура! Лохотрон выигрываем. Давай я попробую. Так, да? Да. Так, ну что у нас тут? Я вот готов. Impotent Rage. Погнали. Импотент. Сейчас мы его импонтнем. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, О, давай, а тут давай. уже ставка Ой, меньше. я выиграл 5000 фишек, прикинь. Фига себе. Вот другая музыка. Чего? Так, я проиграл. Ну ладно, счастливо тогда тебе. Ой, я поиграл. Тоже. Не, они что-то меня поиграл, на этого... Вот. Не хочу я больше лохотронуться. Да. Но... Так, ну да, их тут много с разными ставками, но по сути это идея одна и та же. Бутылочки надо выбивать. Так. Подожди, это белый зал, но белый зал-то у нас с обычными ставками. пошли в другой а давай Чтобы посмотрим, ли... что тут за ставки. Да тут фигня ставки. Давай, глянь. Нажмите ну, да. Е. Давай, давай. Так, Enter. Давай. Трехкарточный покер. Так, ты без меня-то не ставь. Окей. Сделав начальную ставку, получите карты, которые сможете сыграть против крупье. Так, ну, сделаем начальную Я ставку. Я ставлю 5000 начальную ставку. А как еще сделать? На пару ставлю 2, точнее 500. Максимальная ставка тап это сколько? А, максимальная ставка 5000 и на то, что у тебя пара Ладно. будет 500. -ка. Старшинство комбинаций. Так, какой? ну чё, полетели. Shift. Смотрим комбинации, которые могут выпасть. Стрит-флэш, тройка, стрит-флэш, пара, старшая карта. Так, чё у меня пока... о, -о, -о, -о. Взять я карту Я буду с ним воевать. Я буду с ним воевать. 8-8-2. Чё-то вообще ничего нету. Так, ну, а у него чё? у тебя пара чё? восьмерок. У тебя пара восьмерок. А у него неизвестно что. Шляпа у него, короче. Слушай, ну, пару восьмёрок, я думаю, тебе стоит поставить. Так, назад. И чё, ответить? Enter. Да, отвечай. Так, что у него? Ну, в принципе... крупе младше дамы и нет игры. У вас комбинация пара восьмерок, Вы выиграли 1030 Есть. фишек. Я выиграл 16 тысяч фишек. Вот так вот. Чё? Слушай, ну это мало. Ну мы выиграли, у нас же пары, а у него выше дамы ни одной карты нету. У тебя 16 тысяч, нифига ты. Ну я 5 тысяч поставил. И на пару я ставлю еще сверху 500. И получается, когда я выигрываю, я забираю с собой 16. Фигеть себе. Я на пару поставил 500, по-моему. Вернее, я тап нажал максимум. И... Ну ладно, пойдем, пойдем посмотрим другие. Да В... я уже поставил. Врать с того. Я уже успел поставить следующую ставку. Ну-ка, ну-ка, а я попробую. Нет? А все, все, мы уже с ним батлимся. Так, берем карты. Ну, у меня карты, честно говоря, говно. Ну, ладно, я ему все равно попробую. Ответить. У меня в кармашке, у меня в кармашке. Он не видит бери, бери. О, Сяды. старшая карта десятка, я выиграл 15 тысяч фишек. Че? Но вот пары у меня нету. Че тут ты вообще капец? <свес> вот так вот. Все, разыгрался. По большим ставкам. Так, ну пошли тогда, сразу пойдем. Ой, а у нас тут, смотри, занят. <свес> Карточный покер как раз. Так, ну что, пошли тогда рулеточку крутанем. Давай рулеточку крутанем. Вот сразу. еще есть. Ты Джек, ну, что ли, ладно. хочешь? Ладно, поехали. Давай рулеточку. Рулеточка мне больше нравится. Welcome, так, welcome. Ну что? Ставим на красную. Максимальная ставка получается десяточка, но ее можно поставить сколько раз? Вот я на красную. А, пятьдесят тысяч максимальная ставка. нормас. Два. Я, короче, все на красную поставил. Раз, два. 3. Нет, я не могу. Я, короче, 30 на красный, 20 на черный понеслась. А, -а, а, ты вот как пошел, да? Ну ладно, хорошо. Минимизируем свои неудачи. Так, ну что? Ну на самом деле ты так и не выиграешь нифига. Все-таки нужно... Нужно да. рассчитывать. Кто победит? Ну вот, неинтересно. Сейчас Я надеюсь, зеленая. что сейчас выпадет. А если зеленый выпадет, мы все проиграем. Выигрывает казино. что то долго крутится. Давай, давай, давай. Красное, красное. Я хочу красное. Красное. черт Блин. Я выиграл 40. Просрал 10, получается. А я просрал, получается, 50. Эй, ой-ой-ой. Ну... Я еще разочек сыграю на черные поставлю, но уже 20 тысяч все, не буду по кругу, но идти. Так, 40. А то уже 60 тысяч осталось от всего баланса. 40 и 900 понеслась. Так, ну ч ⁇ сейчас будет крутить, крутить, вертеть. Так. Ну ч ⁇ ну чё, ну ч ⁇ ну ч ⁇ ну ч ⁇ Да, все. Ставки приняты, ставок больше нет. Mm -hmm. Погнали. Минус 50. Мы боремся. И плюс сколько? У тебя минус 50. Ну только не черная но ну, так нельзя уже. Дайте мне отыграть. Ох, как он там прыгает, а? Yeah. я выиграл 40 тысяч фишек. Да. Фью. А я проиграл 30. Так, ну что, давай еще одну. Получай. Тут, смотри, по линии можно долбануть. Ну, долбани по линиям. И можно долбануть еще и по циферкам. Так, а я, пожалуй, 30 тысяч поставлю на красный еще раз. 5-100 сюда. И вот сюда линию долбанем. И десятки. Так, ну и давай, ладно, десяточку на черную я поставлю. Чтобы уж совсем в минус не уходить. Получается, сорокет. Да, где-то сорокет я теряю. Ну, вот все, что выиграл, я поставил. Пока что меня коняшки привели к удаче, а остальные что-то все забирают. Все. Ставки закончены. Минус 15 и. В итоге... Давай, давай, давай, давай, давай! Я хочу красный, у меня будет плюс 60. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай, давай! Ну же! Ну ладно. Черные, вы выиграли <сос> 45. Ух, йо. А ты, ты, получается, на линию поставил? 146. Последний. Я поставил на линию... Сколько? Десятку я поставил. И поставил на цифры 32, 33, 36, 35. А че, какая а, цифра там была? Да. 3,3. три. там было, да. Так что у тебя прям хорошенько так зашло. То есть я поставил так. пятеру и получился ну, Я пять. уже поставил на линию. Давай, ставь быстрее ставку и погнали тогда уже дальше в блэкджек пойдем играть. Так, сюда Так, вставим. полетела рулеточка. Нет, еще не полетела. Уже полетела. А почему он пишет время? Ну, потому что еще есть время ставки. Все, теперь уже нельзя поставить что-то руками а -а -а -а. развел так. 20 тысяч, ну, что. Всё. В минус, смотрим, сколько даст. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Я на крайнюю линию поставил. Опа, 12. Well, О, я выиграл. Выиграли 30 тысяч. Но yeah, я мин great, great, минус 20 great. дал. И выиграл 30. Что так, ж. ну ладно, пошли. пошли да, контракт, здесь правда. я, кстати, в минус не ушел. Спасибо, братан. С да. меня тебе ничего. <связь> кстати, да, странно, что чаевых нельзя оставить. Так, ну че, делаем ставочку. Так, максимальная полкан, да? Да, я, пожалуй, поставлю десяточку пока что. Тоже ставлю десять. Так, ну ч, полетели. Так, двоечка. Так, так, так, так, так. Семерочка. 13. О, у меня 13, блин. Девяточка. Давай еще. А что такое дабл? М -м -м, в смысле, дабл. Ну, тут написано. Карты крупье, дабл таб, Достаточно и еще. Что ну, такое дабл? дабл? Тап, чтоб... Чтобы тебе карту дали давай давай нажму а это типа я добавил десятку и мне дали да, да да это ты добавил так 13 ну ладно рискну с 13 я не побеждаю 18 все оставлю крупе есть у крупнее перебор я выиграл 20. Вы выиграли 40 тысяч Неплохо, неплохо. А сколько ты поставил-то? Ну получается десятку и добавил еще десятку. А, у тебя двадцаточка была. Ну да, у тебя постарше. Теперь получилось. я понял, что такое дабл. Так, давай поставим 15, тогда уж. Я поставил 20. Так, Отлично. десятку дали. Я думаю. Опа. Чего? 20? Да, у тебя 20. Что, писать надо? Достаточно ну, же, знаю, да? Ну, Тут ну, же 21 надо. Да-да-да, нужно не больше 21. Я тоже откажусь. У меня тоже 20-ка. 16. О, крупье перебор. 40 тысяч фишек. <свеч> <свеч> 30-ку мне дали. Так. <свеч> так, ну чё, думаю, нужно еще поднимать ставочки. Давай попробуем. Так, ты тогда ставь 30-ку, а я ставлю 40 ку Хо-хо-хо-хо. <свеч> Окей. Okay. Давай, окей давай. Okay. Поднимаем, поднимаем. Все выше и выше. Десяточка. Так. Десятка и валет это сколько? 11? Oh. 21, ну, тебе да? Тебе сказали уже. Тебе сказали же уже. наведись на карты. Что мне сказали? Посмотри свои карты. 20. Ну все, мне кажется, хватит тебе. Ну, мне тоже хватит. Не-не-не, мне тоже хватит. Угу. 14. Чёрт. О, у неё хаос. Ах, мы проиграли с тобой, сорокет. То, что мы выигрывали, мы здесь проиграли. Ну что? И проиграли. Молодец, ну, давай, бабуля. Короче, Пойдем дальше. Нет, Нет, пошли. Я пошел последнюю, ставочку, я я уже пошел последнюю ставочку, да. Давай, я попробую Это тоже. А ты уже поздно. Пет. Уже поздно, она уже карты раздает. У меня 15. Возьми, mm, наверное. Крупье уже десятка. Да, возьму, возьму. 18, все, мне хватит. Мне хватит. Смотрим крупье. А, у крупье 20. Да, Хорошо, же, что ты я ты не поставил. Да. Фу, мощный, рулетка Ух. рулетки в общем получается Ух. Ух. Ух. здесь Ух. Ух. Ух. Ух. и Ух. да ладно пошли пошли пошли,